продал вот Flair Soul of Heaven 100 гривен Девушки! одной симпатичной оленин стала вот. стал счастливым обладателем вот такого диска все в идеальном состоянии коробка целая ну, буклет тут такой Обычный, не могли уже, блин, сделать, на этом не могли уже сделать этот самый, как его, нормальный буклет. Даже на монстров ок сделали буклет, а тут возлобились буклет. Не, не понимаю, непонятно, что они не жлобятся. Ну, в принципе, мудрикаса, наверное, уже нету, хотя, говорят, есть еще. Так, сейчас мы запакуем диск нормально, чтобы все было сейчас вот туда. Вот, показываю, как лучше запаковывать. Вот, туда такую штучку положить, надо. Ну, можно, ну, в принципе, еще, думаю, так раз. Вот. улечки, вот. коробочка целенькая идеально а кстати музычка моя играет. то напает это мои мои я когда-то на гитаре записал но эти темы уже в основном реализованы но в этой версии не реализованы я не помню вот ну короче тренируюсь на барабанах кстати, очень кстати, классная штука. Вот, сейчас запакуем. Ну, качественно. Вот. Коробочку вот в эту. Сюда запакуем. вот, ну, вот нормально. Да и заклеим. Это надо наверное, правда отодрать. Потому что это неправильно вот это, что тут подописали. Не, ну в принципе это я получил посылочку, да, Тогда, да. Ну лучше это срезать, во избежание гораздо Это лучше, конечно. А еще не туда поедет. Вот, лучше лучше так, да. Лучше это срезать, я так. так. думаю. Вот. А сюда мы и так закрепим сейчас это Вот, срезали. Сейчас кочем замотаем и все. Так, как бы замотать, вот. с наименьшим расходом в кочем. Вот. Вот вот а музыка замолчала, Она закончилась. Так, что мы там поставим? Еще там мне что-то было? То еще я и если... ну, я позаписывал. И еще для полной уверенности, чтобы посылка не сломалась, ну хотя она в плечке будет. Но... Так, вот. я сделал ее по-ф фирменному Я оффаню. вот. Приятно, что девушки слушают такого, да потом... ну, слушают всяких там, Попсу всякую или всякую отстой какой-нибудь. Вот. Все, все, посылочка готова. Все, тут славис, Солд Хевен, 100 гривен цена. Мастер класс по упаковке. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. За дизлайки вам всем бан. Так что, тут не за шабан ставить, поэтому... Не за что не Следующее. Сейчас еще упакую пластинки. Чайковского наконец-то продал. Ланька. Все. Пока-пока. Всем пока-пока. Желаю успехов успеха. У тебя Макс сверху. Пока-пока. Пока, Лина.